Ну вот, друзья, я и досадила под дождем свои цветочки, которые я сегодня закупилась. Тихо, девочки, тихо. Мама вас просит помолчать пять минуточек. Хорошо? Вы меня услышали? Амина не слышит, Динара слышит. Так, Барсик с нами, как всегда, весь мокрый, как этот. Ну ладно, не буду затягивать видео. То есть разговор, девчонки домой ломятся. Дождик, устали, уже замерзли. Так, тишина! Посадила вот этот цветок сюда. Герань на эту сторону. Травушку подергала под дождем. Классно вообще. Так, а, друзья, мальчишки и девчонки, а также их родители. Хочу показать, я не показала, вот купила кам... камнеломля или... Как называется она? Я вообще забыла, пока я несла, у меня с башки вылетело. Герань-то я знаю, вот, гвоздик, гвозд, гвоздичку купила. А, полила, молодец. Вот. Она у меня оранжевая есть, и белая такая, непонятный цвет еще. И камнеломля, или как? Вот, я ее купила для того, чтобы посадить мамуля и бабуля на кладбище. Хочу развести я ее чтобы она говорит покрывает ну, земельку и она цветет кстати весной хочу посадить чтобы трава там не росла не засорялась короче могилка и дай бог чтобы она разрослась три штуки продают за 50 рублей вы ну, мне дали четыре штуки я сказала маме с бабушкой на кладбище хочу это вот ну в принципе вот моя вся геранька вот она красотулька моя здесь тоже вот сколько разных разрослась так красота моя вот эта красотка но ну, я ее посадила сюда потому что хочу ее сделать поболее и посадить на конечное место так травы короче не смотрите друзья трава Трава, трава, одна трава. Так, помидоры буду убирать. Уже фитоптора заражает. Все, кошмар. Викторию сюда хочу посадить. Опять бузырьки будут пересаживать. Мне каждый год надо пересаживать. Мне что-то не нравится. Мне надо это все переделать, потому что я такой человек. Мне надо конкретное место, чтобы четко оно стояло. Вот. Так, вот бархатцы. Смотрите, какая красота. Целый ковер. Я вот думаю, на будущий год, если семена поспеют, собрать их и с двух сторон теплицы просто посадить, посеять только ее. Мне она очень нравится, а запах, запах детства моего. Потому что я помню, когда мы жили у бабушки, она, запах такой был, ну вот этого бархата, бархаться и напоминает мое детство, короче. Особенно, когда жару, запах прям... Душераздирающий где-то во мне ребенок который вот это чувствовал скрывается и вот это показывает себя как, как сказать не знаю ну, короче я впадаю в детство не бегаю конечно с какалками там то все да с мячиками нет просто душа поет вот смотрите какие они разные здесь есть оранжевые здесь темно-оранжевые просто оранжевые желтенькие желто с красным Короче, вот Вот они у меня, красавцы Ну что, вот эта трава, конечно, она полезная Вот эти цветы, да Но, опять же, она разрастается Надо будет ее поубирать Цветочки собрать Она помогает от кашля, правильно Павел сказал Я это в курсе <как> От бронхита У меня астра расцветает среди травы Как вы видите Трынь-трава трынь, Капусту не обрабатываю, потому что уже кощерышки появляются. Стараюсь химией больно-то не увлекаться, так как и так мы всю химию едим. Еще не хватало и это. Картошку тоже не обрабатываю. Химия, чтобы на посадку, там от травы не обрабатываю. Ничего, чтобы само собой росло, как раньше, в старые времена. Ничего страшного, жуков можно по это потравить. Но это в траву идет, а в саму... В сам клубе этот яд не идет. А вот есть люди, которые обрабатывают саму картошку. Это натуральная химия. Даже жуки не едят ее. Я против этого. И, короче, <клёх> дожди пройдут. Вот сейчас три дня обещают дожди. Собираюсь у капусты накидать залу, как удобрение. Затем яичную скорлупу против гусениц. И все. Я абсолютно все, больше ничего не буду делать. А, когда были букашки вот эти, еще не было кочерышек, конечно, я обрабатывала. Один раз. Заметьте, один раз только больше нет. Не, не начинаю не, не стоит. Так, хочу показать, где я посадила флоксы. Вот видите, флоксы у забора через одну. Белая, сиреневая и розовая. Вот, вот. туда посадила. Перед этим. Ну, давайся. Смотрите, Барсик за нами, как Бонька бегает Все ведь бегает в клевушок, так ему нравится, там посидел Ну не гони, не гони Барсик, пошли, пошли, Барсик Барсик, домой Куда пошел, пошли Мы ж туда, там живем Влад бежит. Ой, не могу, Бонька натуральный. Пошли, пошли, пошли. Ну вот, друзья, мы дома. Я уже приготовила кушать. Благо, мальчишки у меня посмотрели за Даринкой. То есть, Дима им сказала прибраться дома. Когда я ухожу, э, прихожу, говорю... И удивляюсь, чтобы чистота, порядок был. И это... И, короче, у меня Давид убрался по всем комнатам, на кухне только нет. На кухне я сама всю приборку сделала. Ну, естественно, я после него э -э, подмела в зале еще раз. Ну, нет, он хорошо у меня прибирается. Просто у меня девчонки же пришли вместе со мной, так-то чисто все. И в итоге все прибралась на кухне, помыла посуду. Как обычно, приготовила ужин. На ужин сегодня у нас, сейчас я вам покажу. Картошку я сделала с печеночкой. Печенка, знаете, кто еще не знает, кто подписался только на нас. Я тушу с этим, со сметаной. Очень вкусно получается. Наложила всем детям кушать. Сделала салатик такой легкий. Огурцы и помидоры. И красный лук обязательно. Лучок обязательно. Красный он не так горчит. И я его добавляю в салат. Майонез ничего не стало, потому что я майонез больно-то не люблю. Андрей больше любит майонезом, а я люблю больше с маслом. вот А я сделала по-своему. Добавила масло и все. Пускай кушают картошку, потому что со сливочным маслом и это со сметаной очень даже ничего вот хлебушек нарезала <coughs> они хлеб больно тоже не едят по кусочку поедят и все так что вот так вот друзья на сегодня я свой влог заканчиваю ну как всегда камера по себе а, заканчиваю я лохматка такая сегодня может не лохматка, фиг его знает я даже зеркало еще не смотрелась короче друзья, все на сегодня Заканчиваю влог, пойду, как обычно, кормить хозяйство сейчас через пару часиков. И в итоге потом вечером Дариночкой посидим часик и часик другой. Я не знаю, как ей приспичит спать. Потом мы с ней ложимся спать и наступает утро. Так что вот так мой день проходит, друзья. Целый день барка, уборка, приборка, в огороде надо успеть, то есть за рептишками. Посмотреть, моя идет девчонка, аминка. Давай, миночка, кушать. Садись. Будем кушать. Давай Ди, Давида и Динару зови кушать. Побежала кушать. Да. <реклама> <реклама> <реклама> Такая довольна. О, Давиду самую маленькую ложку даю. Девчонкам побольше. Так, ну, побольше ему мужик так что вот так вот, друзья. Все, всем пока-пока, до новых встреч. И пишем комментарии. Я давно от вас комментарии не вижу. мама. Позвала? Мясо не будешь? Зачем? Ну, я уберу мясо-то. Хорошо? Все, ладно, убираем. Все, всем пока-пока. Очень вкусное мясо. Ты будешь худая всегда. А надо быть как мы. <смех> Давид так посмотрел. Ладно, пока все, пока-пока. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Куда погнал? Приятного аппетита, я сказала. Давид.